Всем привет, дорогие друзья, с вами Данил Яценко, это первое видео на канале в 2019 году, я продолжаю проходить Майнкрафт, версия Майнкрафта 1.14.4, но это вообще не важно, какая стоит версия, потому что углубляться, разбираться в обновлениях я не собираюсь, моя цель просто пройти Майнкрафт, который я начал проходить еще года два назад, и съемки растянулись на эти года я еще должен был пройти его в том году но я уходил в армию и я просто не успел его пройти до армии и конечно же канал я дальше собираюсь развивать но чтобы его развивать я должен завершить старые какие то вот такие вот хвосты которые у меня остались то есть майнкрафт который я до сих пор не прошел и прохождение Майнкрафта будет в ближайший месяц я его пройду полностью, чтобы я мог двигаться дальше. У меня, в принципе, очень много новых идей для развития канала, поэтому вот так вот. Многие спросят вообще, какой Майнкрафт, где Вормикс, почему-то вообще еще жив, почему-то не забросил YouTube и так далее. Обо всем этом я вообще запишу отдельный видеоролик, который тоже скоро выйдет на канале. Ну, а теперь мы можем не отвлекаться ни на что, я не буду, в принципе, спалерить, что будет дальше, какие проекты и так далее, хотя, вы, в принципе, о них знаете из статьи, кто читал, кто нет, я, в принципе, никого не заставлял читать, У меня в паблике есть статья, которую я написал перед уходом в армию, вот, вы можете ее прочитать, вы, так, я вижу Эндермена, которого сейчас я завалю, чтобы получить глаз э эндерман, эндермена. Так, пидорас. Сука. Так, у меня стрел нету. Ёбаный рот. Или есть? А, нет, есть. Вс, завалил его. Вс, давайте сейчас убьем эндермена. Иди сюда, родной. Отлично. Еще один глазик я добыл, но таких глазиков мне потребуется штук 10 еще. Давайте пойдем искать следующего пациента. Как только найду, так сразу я продолжу. Не нашел я эндермена за прошлую ночь, искать их надо только ночью и предлагаю пройтись по достижениям в Майнкрафте достижения тут теперь разделились на такие вот скажем блоки сельское хозяйство приключения и сам майнкрафт нам интерес нас интересует сам майнкрафт потому что чтобы все-таки пройти майнкрафт нужно еще выполнять достижения Но, конечно же эти я выполнять все не буду достижения она мне не нужно вообще в принципе по идее мне нужен сам майнкрафт его прохождение поэтому предлагаю пройтись по этим достижениям у нас идет что сформируйте и добудьте блок обсидиана у меня есть уже портал ват но э, все достижения э, когда-то сбросились у меня э, при обновлении э, версии и я выполняю их заново теперь уже это было еще в году насколько я помню если не ошибаюсь так возьмем нашу кирку алмазную кирку она у меня есть эффективность 2 удача 2 но эту кирку мне использовать жалко жалко поэтому я скрафчу новую кирку, алмазную да, скрафчу новую кирку Пойду добывать блок обсидиана, вот, чтобы выполнять по мере прохождения Майнкрафта достижений. Еще отвечу. Не все конечно смотрят мое прохождение. Но для тех, кто смотрит, кто помнит, я тут начал строить склад, равнять территорию, что-то там еще пытался делать. Все это уже, скорее всего, я не буду выполнять, то есть сделать. Все это не имеет никакого абсолютно смысла сейчас. Но моя цель просто его пройти уже наконец-то. И ничего, никакие склады, никакие вот эти вот выравнивание территории, в принципе, этого не будет уже. Вот, то есть я сейчас пройду максимально быстро за короткий срок полностью Minecraft, так скажем, для галочки. Для галочки. Потому что, если бы я его не начинал снимать, я бы уже его не стал проходить. Вот, вот наш портал ВАТ ломаем обсидиан. Вот он. Обсидиан и достижение 2 стихии, вот. теперь я опять его поставлю. Теперь я его опять поставил и Следующее достижение идет э, Зажгите портал Ой, Постройте, зажгите и войдите в портал Незара. Зажигалку я не взял с собой Сейчас мы это исправим Возьмем зажигалку Зажгем наш портал И выполним еще одно достижение И будем двигаться потихонечку дальше Новое достижение. Огненные ядра. Отлично. Так. Так. Следующее достижение у нас... Следуйте за оком Нендера. Ослабьтесь, целиком зомби-крестьянина. Но это нам, я думаю, не нужно. Вот это вот можно, в принципе, не делать. Следующее достижение, в принципе, у нас... Так, посмотрим, что тут хранится у меня, просто ради интереса. Тут когда-то я играл раньше, в улице были такие очень интересные времена. Эти видео можете увидеть на канале все с прохождением. Но мы пойдем дальше. Мы, мы не будем мы не будем на старом останавливаться, мы будем двигаться вперед только вперед только к победе так и сейчас уже видимо я могу уже следовать за оком эндера который как раз-таки приведет меня к дракону ну, вход в другое измерение сейчас мы это и проверим сейчас мы это и проверим все сейчас я возьму наше Око эндера и мы начинаем так смотрим куда оно нас приведет да что-то я не то сделал знаете что я сделал неправильно сам по себе жемчуг эндера он как бы не может нас никуда привести я вспомнил. Из него нужно сделать, э, как сказать, правильно-то. Да. Крафт. Так. Чтобы сделать крафт, нам потребуется стержень фрита, по-моему. Если я, конечно, не ошибаюсь. Сейчас я могу посмотреть в... Так. Так, как оно делается? Вот око Эндера. Как оно делается? Оно делается из жемчуга Эндера и огненный порошок нужен. А огненный порошок у нас находится как раз-таки в Аду. Нужно убить эфритов, у них э, взять стержень эфрита и скрафтить огненный порошок. И при помощи жемчуга Эндера и огненного прыжка получается око эндера которая как раз нас направит в другое измерение тогда все становится понятно я возвращаюсь в ад и иду искать эфритов ну что же вот я вернулся в ад я с собой взял зелье регенерации и зелье огнестойкость сейчас я отключу лишние такие вот неприятные звуки это у нас гасты которые кричат постоянно они находятся в аду и нужно аккуратно чтобы они нас не убили так все я уж не помню куда я тут ходил где я искал этих эфритов. Но сейчас я буду как-то их искать. Так. Эти товарищи, в принципе, мне не враги. Вот так. Я иду наверх. Они нас не трогают, если мы их не трогаем. Это у нас свина-зомби. Ой. Так. Аккуратненько я поднимаюсь наверх. Я уж надеюсь, я тут заберусь. Так, у меня есть блоки некоторые я с собой брал сейчас главное не сдохнуть так. чтобы я смог выбраться э, новое достижение а, да, посмотрим что за достижение ого вот оно что то есть в аду можно тоже выполнять достижения вот как раз таки нам и нужно э, добыть стержень ифрита который находится в аду ищем ищем ифрита а вот я их уже и вижу берем зелье огнестойкости Потому что эти товарищи нас жарят при помощи своих ударов. Так, у меня есть лук. наш Нас, в принципе, не, не, не интересует их атаки. Потому что у нас защита от огня. Я тут зелье взял. Так. Ну давай. Так, мне не дали стержень. И это очень печально все. что мне его не дали. Но здесь надо найти не самих эфритов, а их спаунер. Там, где они спавнятся. Спавнятся они, скорее всего. О, отлично, я нашел спаунер. Это же хорошо. Это же очень даже хорошо. А вот и стержень. Так, вс ⁇ Главное, чтобы я тут не сдох. Но у меня защита от огня, поэтому все хорошо. Вроде бы я тут не сдохну. Так, отлично. А вон еще один появился. Так, скелеты и сушители. Так, товарищи очень опасные тоже. Так, вот мне не очень хочется подыхать. беру если я сдохну будет очень плохо Фух, хорошо что я взял с собой зелье я бы тут в принципе не выжил так знаете что похода я тут не смогу долго играть здесь очень очень очень опасно играть а я боюсь тут я сейчас теряю свои вещи все, если сдохну, и тогда у меня желание пропадет играть вообще в него. Так, поэтому сейчас я ухожу, ухожу отсюда, ухожу я обратно. Так, он туда мне надо попасть, но я боюсь прыгать. Поэтому надо спуститься аккуратненько. Я думаю, этого пока что мне хватит. Четыре сточки мне хватит. Сейчас проверим, куда они нас приведут. В смысле, ока эндера. Возвращаюсь домой И делаю крафт Так, все беру Жемчуг Эндера Плюс огненный порошок Который я добыл с фритов И получается около Эндера все, вот с помощью ока Эндера теперь я могу найти другое измерение. Так, как это работает? Ой, ой. Что за фигня? А? Э, так нечестно вообще не нравится так все похоже я на верном пути нам нужно идти в ту сторону видите она в ту сторону летит Пойдем в ту сторону. Так, где оно? Пойдем в ту сторону. И сейчас мы должны, возможно, уже в этой части прохождения найти новое измерение. Так, идем, идем, идем, идем. Как, дол как долго идти, я не знаю, но пока что идем. Так, сейчас я сейчас перейду опять Эндера. Так, она указывает туда. Значит, я еще не дошел. Я ни разу этого не делал. То есть в, в обычном прохождении никогда Сейчас попробую вам найти. Будет даже очень интересно. Потому что мне реально интересно, что там будет. То есть я как бы знаю, что там будет, но я не делал этого в режиме выживания. Я раньше играл в Майнкрафт, но никогда не проходил его полностью. То есть... Никогда этого не делал, так что... Даже очень интересно. Так, и... И так и что? Так у меня уже и... истратились две. Так. Ну-ка, сколько еще идти-то? Ты мне меня... шо гонишь, что ли? Так, куда? Сюда упала. Так. Да, далеко еще идти на самом деле. А вот я вижу Энтермена, которого краски сейчас. Ну, сдохни, сдохни. Что такое? Почему у меня лагает? О, отлично, получил жемчуг Эндера. Эти товарищи не очень приятные. идти вот сюда идем да смотрите в чем прикол -то. то что эти жемчуги они рано или поздно пропадают он нам указал идти туда значит идем туда у меня остался последний жемчуг последний жемчуг здесь, здесь вижу лаву Сейчас использую еще раз нам еще вон туда и Да... Ты капец, конечно. Господи, как ты лагаешь. Так, а теперь я сделаю вот таким образом. Я сделаю себе тут столбик а вокруг него сделаю факела Расставлю, чтобы потом я нашел это место чтобы мне не приходилось тратить окоэндра чтобы добраться сюда вот сюда нашел я господи какие же лаги я не представляю как я раньше играл тут так прорисовка 5 чанков графика быстро частицы меньше отлично все теперь лагов быть не должно все прекрасно тихо тихо тихо в чё, гоните, что ли А не прикалываться реально. Это раз, а. Как ты меня бесишь? Отлично, отразили мы их атаку <смех> такую такую очень даже неприятную атаку я думаю на этом я завершу очередную часть прохождения и все счастье части я уже подготовлюсь как раз таки наберу этих жемчуг эндера соберу как раз Сделаю себе око эндера и уже будем искать портал в другое вмерение.